Nanosmog, бренд, про который я рассказываю там, очень часто в дайджестах, в каждом э, выпуске с фестивалей, на, всегда у нас они на выставках участвуют, сделали вот такой вот красивый кальян, это теперь их новая флагманская модель. Э, интересно то, что эта модель была изобретена... Вместе с подписчиками, то есть это, видимо, были предложения, в прямом эфире э, был некий эфир. Я его, честно говоря, не смотрел, но э, ребята рассказали, что это придумали сами подписчики и фанаты бренда. Э, теперь эта новая флагманская модель называется Nanosmog One Pro. Стоит от э, 3000 рублей простая вообще версия, там, без магнита, без подсветки. Э, за 7000 рублей продается такая э, расширенная версия, и за много денег можно взять версию... Вот в таком вот кейсе-чемодане, который изначально была придумана для Салонина, это основатель Киви-банка, заказал себе такой, выложил в сториз, и потом все захотели тоже кальян в таком вот кейсе, как будто ты киллер или банковский какой-то работник, несешь миллион долларов.